Отделка сайдингом – это еще один вид наружной отделки стен зданий. Технология такого вида отделки фасадов пришла к нам из Северной Америки. В середине прошлого века с развитием полимерной промышленности был разработан материал, изделия из которого позволили увеличить срок службы облицовки наружных стен. Он практически не подвержен влиянию атмосферных осадков, не гниет и не требует окраски. Если сравнить виниловый сайдинг с традиционной в то время деревянной обшивкой, то становится понятным, что он гораздо экономичнее в работе. Кроме винилового сайдинга, в настоящее время на строительном рынке представлены стальной, алюминиевый, деревянный и цементно-волокнистый сайдинг. Виниловый сайдинг – это длинные ПВХ-панели по 3-4 метра в зависимости от производителя имеющие ширину 20-25 см и толщиной около миллиметра. С очень широкой цветовой гаммой, но чаще всего это имитация дерева. Изготавливают его методом двойной экструзии, добиваясь при этом требуемых характеристик. Внешний его слой обеспечивает стойкость материала климатическим и атмосферным воздействием, а внутренний слой обеспечивает стабильность конструкционных свойств. У винилового сайдинга, в отличие от деревянной обшивки, есть ряд весомых преимуществ. Это отсутствие дефектов деформации, растрескивания, расслаивания и шелушения. Он также не подвержен гниению и его не надо периодически окрашивать. Стальной сайдинг появился на строительном рынке относительно недавно, но объемы продаж увеличиваются с каждым годом. Он достаточно просто монтируется и при желании без особого труда может быть смонтирован самостоятельно. Изготавливается он из горячей оцинкованной холодно-катанной стали толщиной до полумиллиметра с полимерным покрытием. За счет этого материал обладает повышенной сопротивляемостью к коррозии и долговечностью. Он имеет низкий коэффициент расширения, с течением времени не теряет свой цвет и монтировать его можно в любое время года. Стальной сайдинг представляет собой длинные панели, ширина которых зависит от завода-изготовителя. Цвет панелей может быть практически любым. Цементно-волокнистый сайдинг не столь популярен, как два выше приведенных. Производится в форме панелей с рисунком, выдавленным специальной системой прессовки, или с гладкой поверхностью, с последующей окраской по месту установки. Одним из главных преимуществ этого вида сайдинга является то, что он абсолютно не горюч, не подвержен гниению, а высокая прочность панелей позволяет выдерживать неблагоприятное воздействие климатических условий. Панели из цементного волокнистого сайдинга легко обрабатываются. Технология монтажа аналогична монтажу деревянного сайдинга. Однако есть у цементно-волокнистых панелей сайдинга и некоторые особенности, которые необходимо учитывать при монтаже и эксплуатации. Окрашивание их производится после монтажа. Для удобства монтирования сайдинга и для придания облицовки дома законченного вида выпускаются комплектующие. Это отдельные элементы фасада, которые устанавливаются в процессе монтажа сайдинга. Комплектующие изготавливаются из того же материала, что и сайдинг. К ним относятся финишная планка. Она завершает горизонтальные участки стены. Фиксирует обрезанный край последней панели. Используется она поверх и под окнами, а также другими открытыми проемами. G-профиль. Он используется для окантовки дверных и оконных проемов, вертикальных срезов, на примыкание стены по наклонной линии крыши на фронтоне, а также при подшивке софитов и для их крепления. Соединительный H-профиль нужен для соединения панели сайдинга по горизонтали. Внутренний угол прикрывает и удерживает торцы панели сайдинга на внутренних углах. Также наружный угол прикрывает и удерживает торцы панели сайдинга на наружных углах. Стартовая планка. Она отводит воду от соколя. Приоконная планка. Это специальный профиль для отделки оконных проемов. Еще сюда входит G-профиль широкий и ветровая доска которая защищает от продувания чердачное помещение. Как правило, у продавца сайдинга можно заказать и дополнительные элементы комплектующих по эскизу покупателя. Сайдинг устанавливается не непосредственно на стены здания, а на обрешетку, поэтому от того, насколько правильно и ровно установлена обрешетка, зависит вид дома. Обрешетка устанавливается по всей поверхности здания. В случае неровности стен, Обрешетка выравнивается с помощью деревянных прокладок. Материалом для обрешетки могут служить сухие деревянные бруски или специальная металлическая обрешетка из металлического профиля. Металлопрофиль предпочтительнее, так как он значительно долговечнее и не подвержен деформации и короблению. А при установке не требует выравнивания подкладками. Рейки-обрешетки устанавливаются на расстоянии 30-40 см друг от друга, а также по периметру окон, дверей и других проемов. Они также устанавливаются на всех углах, внизу и вверху зоны установки сайдинга. В случае, если предусмотрено утепление дома, пространство между обрешеткой заполняется утеплителем. Толщина утеплителя при этом должна быть меньше толщины реек. Монтаж сайдинга начинается с установки стартовой панели. Для этого необходимо на самом нижнем углу дома, выше предполагаемого уровня установки сайдинга на 3-4 см, закрепить один конец меловой бечевки. Другой конец закрепите на другом углу и отбейте горизонтальную линию. Обойдя таким образом периметр здания, вы получите высоту установки стартовой панели. Далее установите стартовую панель на меловую полосу и закрепите гвоздями или саморезами с широкой шляпкой. Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные с широкой шляпкой. Забивайте гвоздь в середину отверстия и не слишком плотно, чтобы не препятствовать возможному растяжению сжатию панелей и сайдинга. Если сайдинг виниловый, то между смежными стартовыми панелями оставляйте зазор в 6-8 мм. После установки стартовой панели устанавливаются внешние или внутренние углы в пределах облицовываемой поверхности. Углы устанавливаются на существующем стыке двух стен на 6 мм ниже края стартовой полосы, а сверху оставьте зазор до карниза, достаточный для установки софита. Сверху закрепите деталь гвоздями или саморезами по обе стороны детали. После выравнивания закрепите деталь к прилегающим стенам на расстоянии 20-40 см друг от друга, располагая саморезы по центру отверстий, предусмотренных в детали. Не крепите слишком плотно. Подобная процедура выполняется как для внутреннего, так и для наружного угла. При установке верхней панели сначала замкните нижний обрез сайдинга с нижней панелью, а верхний край защелкните в паз финишной рейки. На этом все, благодарю вас за внимание, надеюсь кому-то информация была полезной, всего вам доброго и до следующей встречи.